Все просто видите склоны освещены здесь солнышком и висит облачная плита огромная и поэтому будем немножечко ручкой шевелить восходящих зонах я так понимаю я по крайней мере в это верить хочу потому что мне кажется что это облако но пылесос должно быть облако пылесос и вон какие-то курортики горнолыжные тоже Клаус под этим пылесосом подворачивает, потому что почему-то у нас пока пылесос не тянет. Ну, значит, надо немножечко змеечку такую сделать легенькую. А где тут должно тянуть? Где-то должно. Ну, скорее всего, это будет солнечная сторона. Если вот сейчас проверим, взял, абсолютно верно. Потому что вроде как прижаться можно было бы к склону, но... А с чего там поток? Там, все и было. А у нас, вот видите, оп. Так, но so bad, как говорит Клаус. Немножечко я опоздал с движением и ручкой. Увлечен съемкой. Ну, не взяли мы здесь то, что я вообще хотел бы. Потому что знаете, вот можно так подумать, вот прогретый, асфальт, куча всяких машин стоит, теплых и так далее. Здесь отсюда должно прям переть достаточно силой. Ну, мне кажется, она может быть и прет, только чуть правее. Ну не важно, я же закал саму еще. Сейчас, похоже, можно сумничить. Тянет все-таки как-то. Даже, в общем-то, не так, что. Нет, плохо пока. Сейчас жахнет. О! Прям почувствовал, я же что жахнет. Попой. А, и клаус закрутил. А впереди там в облаке висит параплан. Прям в самом внутри облака практически уже заваливаю. Не сказал бы я, что прям шоколадос. Так себе. Какая-то какая пустышка. 0,9 метров в секунду всего лишь. Может, надо протянуть куда-нибудь? Да, вот сюда надо было протянуть. Но с первого раза ты не поймешь, что сюда надо протянуть. Пытаюсь заузить. Не, не шибко у меня получается. Ну, хотя бы меньше метров в секунду у меня. Не упала скороподъемность в процессе, поэтому 1,7 метров в секунду в сумме. Ну, предыдущий поток был лучше. Да? Может быть и не добирал бы, дальше шпарил бы. Ну, Считай, что надо добрать. Ну, нужно добрать. Ну практически мы набрали. Вот, как я и говорил, вот с этого королыжного курортика такое ощущение прям течет. Энергия. Мы уже под кромкой. 2 метра в секунду средний набор так себе могло быть и лучше потому что сейчас будем уже выходить сколько ж можно потомка не не вижу я его может он дальше пошел Окей. Okay. Вот он уже пошел. Вот интересно, зачем он здесь все-таки выбрал такой максимум. Несмотря на то, что впереди очень красивые облака видят. Чтобы там повыше оказаться, наверное, может быть. Сейчас, конечно, дурочка-то будет приличная. Ее надо пересечь долететь до следующего облака. Погнали. Мы подходим к следующему облаку клаус сейчас летит на фоне глинобля город глинобль где то вот он, как раз под, под клаусом еще аэродром глинобля маленький который аэродром главное а главный там далеко-далеко заходится за горками а, такой любительский маленький любитель А вот сейчас справа место, где проводится интерьер, костюмированный парапланерный фестиваль. и все. От Гренобля до дома по прямой 80 километров. Красотища. Спокойненько двигаемся. Там на облака какой-то плавер. Его Клаус его увидел. И мы к этому планеру летим тоже. По прямой. Будем набирать с видом. На Гренобль. Ух, Клаус как заложил. Хороший поток, видать. И параплан рядом просмыгнул. Мы сначала какому-то древнему парапланеру прилетели. стали с ним в одну спиральную. Такое ощущение, что он просто летает и любует за Греноблем. Ни о чем поток у него оказался. С Клаусом чуть-чуть протянули. И это взяли свой. Намного лучше. Железный такой. Всего 2 метра в секунду, но зато с видом на грено были сейчас глиновы по проводу. Ну. Да. Дома мы уже, дома. 270 80 километров. Ну, аккуратненько там ручка по и на инодолете. Ну, по дороге сейчас еще прокоряем. Я думаю, что этим все не кончится. Пойдет меня еще Клаус гонять по окрестным горкам. Аки? Козочку Сидоровую. Ну вот такая, друзья у меня, участь тяжелая. Но он сказал, что сделает из меня человека. Но я ему пообещал, что буду так же передавать опыт и знания, как он. Но он сказал, что надо такого научить все-таки. Как мне повезло. Еще раз повторю, благодаря каналу мечты летать. Он видит, сколько на нем зрителей. Понимает, что это аудитория, но ну, это же люди. Они должны видеть, как мы красиво летаем. Так что, друзья, одноканальцы, спасибо вам за то, что вы есть. Эй! эй, эй! эй! Слушайте, просите, что я уже такой несколько приплющенный, потому что, конечно, здесь полет концентрируешься. Это же полет парный. Приходится пахать. А тут еще парапланы. Ну, кстати, о парапланах. Вон он. Парапланчик. Уп, сейчас жахнет. Он под кромочкой в облако ввинчивается, гляньте. Змей, что делать? Сейчас мы с Клаусом. Клаус, свечку сделали, сделал поздно свечку. Параплан над нами в облаке. Почти. А, у него просто белый купол. Вот это видно. На фоне. Горы. чуть это. Эту не сделал бочку. Так. Где параплан? Ну мы достать его не достанем, он уже. Потому что у нас главное, что, знаете, что потом ну, так летишь раз, а из облака ноги торчат. Думаешь, что за хрень? А это план купол в облаке, а ноги торчат из облака. Ну, какой хороший поток для вечера. Просто какая-то бомба. Ну, у меня уже не хватает концентрации, на самом деле. Так, чтобы прям крутить и одновременно говорить. Клаус иногда будет ругаться, скажет, что так набирает, только глубокие... Боевые двоечники, а я вам скажу, ты представляешь, что со мной сегодня было? Я летал на рябник к самой большой Европе. Вообще, у меня была мечта, но чтобы она вот так взяла, брык избылась. Да. Ну и у вас тоже, считайте, сбылась мечта поставить красивый фильм, потому что фильм, я чувствую, получится... Бомба! Контент огонь! Ой, не входить в облако. Пикируем так, клаус, клаус, Что придумал такое? Зачем нам облака? Там да. же параплан прячется. Ну, выхожу. Вот, друзья, этот парапланеллист хитрый, который в облаке был. Смотрите, какой красивый. С такой кожи. А где-то впереди Клаус. Красота. Как лауз вон он дальше Двигается в сторону дома ну, вот и мы двигаемся Вот они характерные три озера Помните, всегда показываю, когда хочу показать Гренобль Показывайте три озера Но Гренобль плохо, видите, сейчас, видите, он Вот крыло прямо на центр показывает Гренобль сейчас А мы двигаемся дальше, я так понимаю, в заповедник край Западный заповедника Кранс вот, Чтобы вы понимали, экспедицию мы наши начинали вот прямо где где Клаус. Вот здесь вот пересекали эти горы, вот туда уходили. Вот он, ледничок вот этот, вот, где катаются долго-долго. Вот -долго. там вот он где катаются весь год. Ну, там мы летели уже сегодня. Ну, а цель наша, это, что вот на горизонте пик за ним дом. Продолжаем движение. И вот слева, посмотрите, какое красивая плата. Вот на этом плата озера расцветают летом. Очень-очень-очень красивые. И обязательно вам прилечу, отсниму озера на этом плата. Я снимал, но, честно говоря, некачественно получилось. Даже публиковать не хочется. Сделаем нормальное видео. Там вот Такое оно очень красивое, на ним классно можно низко пройтись. Да. И очень все красиво смотрится. В сторону дома тоже все красиво смотрится. И Клаус очень красиво смотрится. Только вот чтобы сторону солнца все в Смотрится не очень красиво. А -а -а. Виды можно впитывать. Я, кстати, вот э -э, завтракал там какой-то чаем, там еще чем-то. Вот не поверите, кушать совсем не хочется. Я похудел за неделю с Клаусом килограмм на 5. Я весел почти 90, Вот могу теперь признаться. А сейчас я вешу 85,5, ну, 4,5 килограмма, ладно, чуть приврал. приврал. Вот так меня загонял Клаус за неделю. Вот целый день в планере, ручкой фигачишь, нервы как канаты, и худеешь. Надо Клаусу что-нибудь хорошее подарить, камеру, например, может, около 9, точно. Вот это... Человек старается, он понятно, что он тащится, и сам летает. Я тоже так часто делаю, но, блин, круто. Мы продолжаем движение по нашим стеночкам красивым так Ты так тык-тык тык -ты -ты. все это слева это уже экран ну, не совсем чуть-чуть дальше как это клаус вот, двигается вперед и мы вот по вот этим стеночкам ближе ближе к дому Планиров куча не знаю летает все кому не лень, это нормально и это в общем то радует Сейчас я же, очевидно, вот на этот крептик придем. Над ним облачка висят. Экспозиция у него. Вот видите, солнце светит на западе. Соответственно, экспозиция чисто западная. Замечательная, сто процентов склон работает. То есть даже если мы там к облакам. А видите, облака уже тупнутые. Все, уже здесь погода-то, в общем-то, киснет. В сторону дома у нас еще облака есть, но у них тоже, в общем-то, форма меняется. Он такой яркий признак вечера. Вообще-то по времени-то уже седьмой час. Так что. Я думаю, Клаус знает, что делает. Мы же не хотим. Ну, мы сейчас до дома долетаем. Ладно, хватит волков нагнетать. Видите, я тут уже, это, у меня сценическая роль там. А может, мы не долетим. знаете, чтобы вам интересно было видео смотреть. Вы же там смотрите и думаете, а вдруг они не долетели. А вдруг, ну, что я сейчас скажу. Да долетим. Сейчас не долететь, это надо умудриться. Ну, а мы умудряться так не хотим. А, красота. Сейчас на склончик вот этот придет. Здесь, кстати, я вам сейчас покажу здесь хороший момент. Вот смотрите, ребро, вот это вот, вот ребро. С него, если низко приходишь, очень всегда можно замечательно выбраться, потому что подарим. Сейчас у него так, дует ветер и образует множество красивых и сладких вкусных потоков. Я бесчисленное количество раз выбирался здесь по вот этому замечательному ребрачку на ручалочке. Ну, а Клаус меня привел на склон. И там впереди какой-то планет стоит на наборе. Я не знаю, будем ли мы в набор вставать. Можно просто пройтись по склону. не что обязательно здесь прям набирать. Я бы не набирал. Ну, как Клаус все скажет. Смотри, как Клаус тоже не стал набирать. Справа остается вот это ребро, друзья, про которое я говорил. Можете запомнить его. Клаус впереди сделал такой мощнейший разворот. Видимо, тут мощный поток или просто решил вернуться набрать очень мне интересно зачем ну, ладно М да М да фактически на восьмерку мы какую-то перешли непонятную да вот это для меня финт ушами мне непонятный так сказать чтоб нам высота сейчас тут вот конкретно здесь нужно было да нет 2700 у нас может, там к нам спереди поток ждал. О, а чуть -чуть здесь не проходим. Ну, ну что, попробуем закрутить. Хватит нам радиуса до скалы. Вот я, конечно, вот такое не люблю, конечно, вот. Как сейчас этой скалой. Не люблю и все. Ой, летишь и думаешь, блин, а если... А что, а что если нет? Ну, шучу, я вот сейчас чуть-чуть нагнетаю, но в целом, вот, доля шутки есть в этом, доля истины. Так, закручивать на скалу, ну, а не закрутишь, восьмерка здесь, задолбаешься. Делозит, честно говоря, вообще почти без шанса. Вот Клаус в цикадре вам. Ну, что ж, набрали мы здесь, сколько там, 270 метров. Ну, и теперь идем, в принципе, хорошо, выше хребтов. да. Так что, видите, склончик выручалочка и сейчас выручил. Не уверен я, что нужно было, но с другой стороны, видите, облака впереди все кистот и То есть они прям на глазах распадаются. и Да, вполне, наверное, имело смысл. Тем более, что сейчас, тогда можно прийти вот так по гребню, как мы сейчас идем, ничего у нас особо нету, полметра снижения, но ну, зато движемся с некоторым запасом. там встречаешь поток бери такое тоже некое правило я лично рассчитывал что впереди облака впереди смотрелись красивее но они сейчас вот они я немножечко беру облака видите впереди есть но все все посыпалось все вот уже такой киселечек все последний вдохи вдохи ну и погода день на день не приходится например если у вас вчера было все так замечательно и до 7 часов вечера были потоки то это вполне может быть что сегодня уже не так вот это вот небольшой на вывод Здесь. ну что ж друзья мы прошли по этому хребту чуть-чуть нас придерживало но такого адекватного никакого чтобы встать в набор ничего такого толкового не было и клауску направо. направлю я так понимаю, вот мы идем на ближайшие облака, вот на вот эти. Посмотрим, что там водится. Один из вариантов был пойти на вот эту вот пресловутую вилку. Передедурскую, э -э, западную. И тогда можно было бы рвануть еще по западному склону прогуляться. Ну, посмотрим, что это будет. Да, как по рельсам с шпарем. Вот хребет прогретый. Вон этот, смотрите, замок внизу. О! Сейчас я вам покажу замочек, смотрите, о, вот он, красавец. Эх, и прет наш со страшной силой, ну, тут очевидно прогретый склон, прекрасно прогретый, по нему мы шпарим, западная экспозиция опять же, ну и дальше облака висят, дальше как вообще рельсы, до озера Серпацон сплошные рельсы. Вот места уже пристрелены, знакомые. Привычные. Да, моя идея вот на эту вот западную вилку. В общем, конечно, была не Клаусовой. Такая слишком оппортунистической. Разве мог Клаус пойти на такую халтуру? Нет, только, только хардкор. Вот такая, друзья, у меня участь. Пошл как, как волк. Волк уже какой час? Какой? Седьмой час уже пошел. Двигаемся, проплывает мимо нас вершинки. вершинке. Лаус взял. И вот он красивый. Как вот, вот, снежочек. Вот это у нас место стандартное такое. Мы здесь часто набираем. Я такую легкую хапу сделал здесь. Потому, вроде как не стал ее делать почему-то. Может все равно ключ идет. Да, все равно выше нас. Вот пожалуйста. Он видимо хапу еще лучше сделал. Вот это вот ущелье как раз, которое идет в тупик очень красивому месту заповедники экран. Все мечтаю фильм сделать об этом. Как мы туда летом путешествовали. Но мы дальше по цепочке облаков двигаемся туда. Вот Озеро озеру Серпансон. Шпарим, аж дым идет. А дом вот там. Вот, там дом, недалеко. А я... Следующий склон. Они тут быстро эти склоны меняются, один с другим, как перчатки. Немножечко нас подбросило. Ну, дальше. думаю то тут особо не надо. Облака. Подними потоки. Потоков свечку. И, как это, Дай, да, греби к озеру Серпансон. На самом деле, шутка шуткой, но впереди облака, где надо будет набор делать. А Клауз решил здесь делать, ну и Правильно ну и правильно здесь наберем уже цепочка именно облаков заканчивается поэтому тут ну, немножечко набрать это у склончики из опять же красиво Такой вот, свежий снег, все так и не растает не знаю почему он мутает красивый прекрасивый как-то заброс был яркий а в результате по потоку то полтора метра всего вот сейчас может раздуплиться да чуть чуть пободрее стало ну хотя как это все наглядит там вечер и для вечера вот пожалуйста 3 метра в секунду посреднителю а время половина седьмого где-то да вот тебе денек это 23 марта друзья вот такое, 24 Я уже запутался, да-то. Короче, субботы сегодня. Ну, наберем и дальше. 2,2 ,2 осталось на под облаком. До этого было 3 метра в секунду. высоту набрали 3,300. Просто какая-то фантастика. Недельно а фантастика. Я на радость даже из потока уволился. Ну, похоже, но тут к бабке не ходи сейчас уже озеро серпансон сейчас мы до него долетим не знаю, сколько сколько Клаус еще на юг полезет на юг опять же так летс гоу, летс гоу ой, Клаус какую свечку сделал Ну тоже такую хочу а мне негде. Немчин. сделал. Эх. Неудачнее вышел, чем он. Такая свечечка у него была прям. Бля. Ничего. Будет до на нашей улицы праздник. Но ну, смотрите, сейчас по тактике. Крайнее облако на самом деле осталось. Сейчас подниму какую-то свечку, сделаю. Справа пельдедур крылом задим наш аэродром до аэродрома сейчас километров 40 ну у нас высоты столько что мы можем сколько раз до него долететь сейчас к аэродрому проход не стоит сейчас вопрос в том что класс хочет под этим облачком еще делать хап. Вот хап мы делаем сейчас скорость уменьшаем до 120 и Дельфиним.. Даже закрылок могу переставить. Жадничье волчок. Все, и дальше мы съедаем все вот это вот. Ну, снизу вот все понимали крепет, видите, да? Ну, с него сейчас вот это все сходит. Мы это все съедаем. И дальше до озера Сирпансон перспектива кто не видно. То есть, скорее всего, мы на юг туда пройдем. Тут захочет ли Клаус оттуда прыгать? На дорублез, на паркур, ну, видно, что на паркуре там есть все. Все видно, что работает еще. Но тоже, понимаете, да, что время, время, время, сейчас выглядит эта молока. Вот на паркуре просвечивается, что там далеко, там что есть энергия. Но, не знаю, я бы один не полез, а с Клаусом полезу. С Клаусом, хоть в огонь, хоть в воду, хоть в медные трубы. Везде полезу. Эй! Продолжается движение по маршруту. Неизвестно куда. Ну, известно. вот Озеро Серпансон появилось. По левому борту зашла луна. Подсвечивает ее солнышко заходящее. По правому борту собирается клониться к закату солнца. Но ну, оно не клонится еще. еще... Время-то еще... Время уже де... еще детское. Это всего лишь без 27. Так, ерунда. Летим. Озеро Серпансон. Я вижу, что... На с другой стороны вот здесь драмьюз гора. Прекрасно висят облака, которые процентов Клаус не переменет использовать, чтобы еще думать подальше туда по паркуру. Так что, друзья, никакой посадки не может быть и речи. Экономим батарейку. Идти вперед. Но здесь мы останавливаться на этих склонах не будем. Они не рабочие. Собственно, для этого Клауса набирал максимум. У нас сейчас 3000, Нам более чем хватает пересечь озеро сирпансона дотянуться вот вот этих облаков вот ну, так мы и летим между тем склон чуть-чуть дышит энергия вот этого облака вот теперь вы сейчас видите его не было она возникло буквально 20-30 секунд назад вот мы идем по склону он немножечко немножечко нас придерживает еще так что работает все вот, молодец все правильно делает ну, сейчас Поэтому склончик пройдем, потом все-таки перепрыгнем на Адормлюс. Ой, на Маргон на гору, вот она. И только потом на Адормлюс. Под конем, как обычно под конем. Ну и бесконечно красивые горы. Выходящим к закату солнца. свет стал более мягкий. Продолжается у нас полет. Вот озеро Сирпансон с более красивого ракурса, потому что с той стороны она будет А сейчас видите, как покрасивее стало. Вот здесь мостик такой симпатичный. Здесь посадочная площадка. На плане вы можете приземлиться, если что. Она узенькая для ультравайтов, но вполне себе рабочая площадка. Ну, Блиансон, где Бриансон. Ну, где дальше Бриансон, которых С этой стороны чуть менее красиво, потому что засветки больше на озеро ложатся пятый сильнее, красиво. И там все июнь, но как плотиночки торчат. Ой. Ну, а Клаус ведет меня на Дормьюз. Вот Дормьюз, вот там, вот он. Неизбежно предстоит после Дормьюза по паркуру прогон как минимум до... Вот, туда, до -Балана. И, может быть, оттуда мы наконец-то пойдем домой. Но не факт. Не факт. Луна все ярче, ярче, ярче, в небе звезды. Мерзде-мерзне волчик Кстати, я реально задубел. То есть у меня ноги вот они. замерзли. И достаточно много времени на больших высотах. И, конечно, носовую часть планера обдувает постоянно. Ноги вот в таком, получается, тонельчике вот. Туда уходят. А самим ногам-то не холодно. Холодно с вот Я сейчас лечу. Ну, как смотрю, светлая солдачка теплая, она уже не вертикально светит, поэтому греет хизюляж поменьше и понадобится. И ногам становится все прохладнее, прохладнее. Так что домой, домой был. Ну ладно, тут уж не до конца. Как я могу учителя сказать учителю, я, я хочу домой. Да он меня засвенет, он скажет, ты что, с ума сошел? Какой домой? Погода-то еще не кончилась. Надо брать всю погоду до конца. Это философия от полетов с Клаусом, и вообще его философия. Он в группу, когда немецкую привозит, пять паровозиков улетающих за ним друзей. И он их они говорят, ну как, налетались, и говорит, о, и все налетались. Ну все, давайте, садись с аэродром. А сам потом раз, еще часа на полтора вокруг родов гулять. И человек реально живет в небе. То есть я, если говорят, что ты волк и ты маньяк, друзья, мне до Клауса, как, как до Марса. Так что вот-вот вот он, вот там летит маньяк. Вот он. Вот летит маньяк. Я вам покажу. Вот. О! О! какой-то поточек и летать дальше. Ну и главное действительно, энергия-то еще есть. говоря. Лететь-то еще можно. О, кстати, какой красивый цвет. Солнце, в крыле, в озере. А вот, кстати, парапланерный старт. Санки 7 Зепорт мы подлетаем. Смотрите, есть парапланер. Нет, кстати, паркунистов нет, все разлетелись. Ну, правильно, я бы такую погоду тоже разлетел сегодня. Ну что ж, посмотрим, работает, дорм идет или нет. I am верю. meters метров below. 50 метров below. И Клаус бросил немножечко высоту. В смысле, что его ученик-двоечник оказался ниже. Оп. И Мы двигаемся. Вот, друзья, мы дошли до Дормьюса. Перед Клаус, чуть подбросил высоту, чтобы мы были поближе, ну немножко. И мы двигаемся по... от Дормлюса. Вот Дальше пошел этот паркур. Что-то пока как-то особо меня, например, не тянет. Может Клауса тянет лучше? Оп. Ну, здесь должно быть получше. Посмотрим. Паркур должен еще работать. Ветер у нас. Ну, кстати, ветер встречно боковой. Правый борт, но с южным компонентом. Не знаю, пока. Просто мчимся. Мучимся, мы мучимся. Мучимся, мучимся. Ну, на вариометре вот сейчас плюсики пошли. Сейчас будем двигаться. Если Клаус там где-нибудь собирается набрать высоту. Да. С 2 400 нам до дома не дотянуть. Вот а эти птичка какая-то. Мошек каких-то ловит. До дома не дотянуть. Клава, где-то набрать. Твой ученик переживает. Только что мы повернули на 90 градусов вправо. Клава сказал что не работает нормально паркур. И мы, видите, ничего там не набрали. И дабы нам как-то докормать домой, мы сейчас двигаемся. Идея, конечно, была хорошая. Идея была растянуть на эту маршрут. То есть, вот куда крыло показывает, можно было еще сгонять. В принципе... Это облака висят, там гора беленькая перед крылом Швальблан. Вот теоретически до Швальблана можно было еще дохромать вот, в это время. Но мудрый Клаус двинул на запад. Сейчас мы где-то под этими облаками будем выбираться, чтобы дотянуть до дома. Потому что сейчас мы не на долете. До дома мы сейчас не долетаем. Идем в что 120, надо закрыть переставить. Вот с левой стороны, посмотрите, вот здесь вот, вот аэродромчик. Можно на лебедочки взлетать. Ну, замечательный аэродром. Паскают, можно приземлиться. Но здесь очень часто начинается гроза. Если кто на этом аэродроме летает, это тяжело. Первое место вообще, где в районе начинается грозы. Ну правда, оно и с мощной активностью термической. То есть здесь, я скажем, такие погоды раньше всего начинают формироваться часто. Движемся. Вот сейчас то самое состояние, когда плывем. Скорость 120, ну, близко к максимальному качеству, плывем экономично, под облаками впереди планируем день нибудь наковырять высоту. Чуть-чуть нас при меня придерживает. Здесь снизу склон. Ветер у нас в правый борт. Соответственно, на склон, склон западной экспозиции. Вроде как должно быть хорошо. Сверху облака. Но они зараза не тянут. Мы сейчас будем, похоже под последних кроков энергии как лаус любит очень рок-н-рольно долетать до аэродрома Ох. не работает здесь уже ничего Ну ладно там склоны прогретые шмотки энергии должны быть внизу мы почти на долете не хватает конечно немножко высоты но есть вера и надежда в то что мы договоряем где-нибудь что-нибудь но будь я метров на 100 150 ниже, как видите, вот, я бы уже вот эти крепты переваривал бы значительно хуже. Да, мне пришлось бы как-то идти вот. Есть там еще вариант, надо было бы туда направо уйти, там этими холмиками, долинками. Вот все это значительно хуже, значительно медленнее, значительно мрачнее. Поэтому сейчас идем хорошо. Но как-то я уже начинаю чуть-чуть тревожиться. Ну прям белога моя. Видите, как это жадность. Жадность. нет, на самом деле нужно обязательно тренировать вот такие вещи, чтобы и на предельных условиях иметь возможность долетать. Выжить из дня максимум Девиз Клауса. похоже, он еще и поток нашел впереди, пока не придерживает. Плечу удачно, высота не падает. Нолики, легкий плюсик, подбираем крок и энергию, вот идем по этому хребту. Клаус впереди. Удается немножечко, буквально, вот так вот чуточку вот так тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Видите, подсобирать крошечки. Это реально крошечки энергии, которая дает вот этот склон. Теплый, прогретый, добрый, нежный и ласковый. до аэродрома далеко, высота 200 не хватает, но 14 км в час еще можно вот на холмах, который правее солнца снизу, что-то будет доковырять, так как видите еще кроки энергии есть в воздухе соответственно, что-нибудь доковыряем нормально. не буду нагнетать обстановку, летим отлично по крайней мере, мне очень нравится вот этот вот этот вас вот, вот это я больше всего люблю с Клаусом, потому что это учит Использование вот самой прям энергии при энергии всего все что есть вообще в природе все высосет клаус гений. фух только страшно очень мы подвернули уже строго в сторону аэродрома ну на пределе то есть не хватает чуть-чуть высоты есть шанс что может на каких-то полников нас чуть придержит. но проблема в том что у нас встречный еще ветер немножко западный но как раз это будет являться небольшой проблемой. Есть шанс, что будут бриз. Вот отсюда по долине будет бриз дуть И склоны, которые сейчас у нас, так, череда склонов, она будет некоторые на ветренной части имеется, Соответственно, есть возможность чуть-чуть наковырять там. Но в целом, конечно, видите, вот все облака, вот крыло показывает система, которую мы прошли, лика скрыта модегей. Там облаков давно нет, они, видите, все-все-все рассыпались. Ну, что выходить уже восьмой час. 7 часов, как время позднее. И мы, видите, плывем, но мы плывем все равно вот на варемке, посмотрите, 0,3 метра в секунду. Мы плывем, мы практически не теряем высоту. Вот 100 метров мы потеряли, причем давно там вот где горки начинались, там у меня было 200. То есть 100 метров я израсходовал на вот весь этот, этот огромный проход. Поэтому, конечно, вот так мы имеем шанс долететь вообще не добирая скажем так, не тратим много, если мы будем не тратить и так немножечко, так, прым, прым, то мы и так долетим, очень волнительно и очень технично, продолжаю работать, сейчас не успел включить камеру, был такой всплеск, до двух метров в секунду заброс, удачно мы засли какой-то микропоточек и вот сейчас, видите, ложечка такая, он сейчас Клаус эту ложечку облизывает. Ну, я бы то же самое делал, то есть здесь уже все мы понимаем, как и что, но именно красиво, как, как он это предвидел, что вот так можно будет, до какой высоты разменялся. Я бы, конечно, так не разменялся, я бы шел запасом метров 200-300, но в этом как раз моя и слабость, то есть, я не попадаю на предельное, предельное состояние здесь и, соответственно, не могу выжить из ситуации максимума. Класс, видите? может да плывем потихонечку вот если мы дойдем до горочки вот, вот до этой на высоте 1700 а сейчас у нас 1830, то в принципе мы можем пересечь долину и пройти перевал к нашему дому а если придем ниже то это уже большой вопрос пройдем или перевал ох да вот такой вот полетик Видите, нолики, 0,3, на говорим, 0,3, чтобы было понятно, 0,2. То есть периодически мы вот сейчас даже в плюсик идем. Это 0,1, сейчас плюс будет. Вот, именно на этом вот 1850. Все, вот. По прямой на край склона 150 метров нам должно хватить, соответственно, тогда и хватит дома. Видите, у меня карты нету, я помню просто высоты все, вот, карты нет. Я высоты просто помню. Примерно всех местных городов, поэтому некоторые вещи я рекомендую всем запоминать, потому что это очень может пригодиться. Эх, вот этот радостный писк вариометра нас опять подбросило, у нас опять 1850. Все, теперь точно уже долетаем. Фу, я уже успокоился, уже с некоторым запасом летим. Да, Ну было весело, вот кусочек был такой технично непонятный. Ты, ты долетим, не долетим? долетим? Ну как долетим, не долетим? Там сзади осталось несколько мест, где были потоки там полуметровые. То есть можно было, конечно, встать в этот поток, чуть поднабрать какую-то высоту. Но в целом, так как мы сейчас называется пулыть, мы на 120 плывем, подбирая какие-то микро кусочки. Ну, прям очень очень интересно. Очень не видите, все, выключили небо. Все над, все над большими альтами выключилось. Оп, кабачка растаяли, погасли. Все, ложится природа спать. До завтра. С левой стороны в долинке запасной аэродром для Мундукер, можно было бы туда приземлиться, это лебедочный аэродром, который только с лебедки можно оттуда потом взлететь было бы. А потом вот здесь вот аэродром Сестерон, мы тоже до него долетаем. Прекрасно. И вот с правой стороны, сейчас крылышком покажу, аэродром чуть за крылом оно. Гапталарт. Тоже туда можно приземлиться, но... Как вы видите, мы подходим к краю, вот к краю горы Малук. У нас 1740 метров. И мы долетаем отсюда. Конечно, при долете нужно учитывать не просто там тупо, вот, типа вот гора, вот высота, откуда ветер, какой ветер, какие потенциалы, что творится вот на вот этом склоне Ажура. То есть куча всяких нюансов, естественно, присутствует. Но вообще правило, вот там вот эту высоту, понимаешь, почему. Ну, собственно, сейчас проблема у нас какая какая проблема текущая ближайшая вот. вот вот вот вот он перевал этот перевал этот перевал вот седло надо перевалить сейчас вы увидите как это будет на какой высоте происходить Ну, на достаточной. но это будет достаточно тревожно что у нас сейчас просто вот предельно вот сейчас уже видите, 1860 то есть там без запаса идем сейчас и если собрать какие-нибудь мощные нисходники то могут быть приключения конечно они нам не нужны Точнее, как раз летать за приключениями. Ну и сейчас покажу вот этот далекий. Ну, так На пределе. Мы перелетели в долину Дюранс. Высота у нас 1800, 1590 метров. Отличная высота. Ну, потому что нас не, не сажало. И сейчас нас, заметьте, придерживает. Почему придерживает? Сейчас я вам поясню. Видите, южный ветер. 10 км в час. Чуть-чуть легкий бриз дует. Ну, вот он и должен быть. Если ветер без северной, ветер, без северной составляющей, ветер, то вдоль этого склона можно возвращаться. На самом деле, можно было, даже имея меньший запас по высоте, спокойно на этот склон лететь. Ну, я думаю, что Клаус примерно на это и рассчитывал. Ну, сейчас у нас просто уже с запасом удалит идет. Ну, а критичным было бы, смотрите, я сейчас покажу еще раз, вот. вот это седло. Если, например, ветер был бы северный, был бы отпит Пик Здесь был бы некий ротор. Можно было нарваться на нисходящее течение. И опускаешься все ниже, ниже, ниже, ниже. И здесь посадок, здесь под вот посадок нигде нету. И ты, например, подлетаешь к перевалу понимаешь, что ты его не переваливаешь. Ну что делать? Назад разворачиваться, все. Ну, короче, мрачное место достаточно. Поэтому здесь вот это все место надо проходить с большим запасом. И при наличии северного ветра, ну, вот, если он как раз вот оттуда дует на нас, вот. В этом случае нужно, во-первых, попытаться прижаться к вот этому склону, выскочить, возможно, на его нос, вот сюда, на гору Сан-Жени. Я так делал несколько раз, действительно нарывался. Даже, кстати, однажды, вот этот, когда было обледенение, попал в ситуацию. И тогда вот уже так прорываться. Либо, либо вообще идти на гору Шабр, вот туда за крылом. Кончик крыла показывает на самое начало Шабр выпаривать там при северном ветре такое возможно, причем идти идти линия роторов от всех этих склонов, Очень такая хитрая задача, но она единственная безопасная, потому что она позволяет при все-таки ошибках взять и выпарить и приземлиться. Они ну, плюхнутся вот эти вот страшные. Сейчас покажу вам еще раз кушеря. Здесь получается очень полого и кажется, что вроде как вниз все спускается, но здесь вот этот спуск вниз он такой пологий при пологии то при нескольких днях все. И там внизу посадок нет нигде. То есть, там везде я планирую сады и полный автон. Mm -hmm. Так что вот такая штука. А здесь, видите, все время немножечко прогретые кончики. И получается, что они дают энергию при бризе как раз южном, который ну, относительно часто здесь бывает. Так что вот так вот. Ветер очень важно, друзья. Некоторые думают, да как-то лечу. Планер такая штука, он летит как хочет. Ну, летит он как хочет, но если ты хочешь выжить из планера максимум, то вот эти вот тонкости, нюансы, они крайне важны. Сейчас я чувствую, Клаус встанет в набор и пойдет еще куда-нибудь летать. Ну, как на накаркал я, посмотрите. Накаркал. Ой. Ну, ладно, что. Почему бы не набрать благородным доном? Половина восьмого вечера при луне ничего не вижу такого чтобы благородным доном не взять и не набрать а, ну что друзья продолжаем что, что делать придется и это был недолет чем берем мы не так уж от слабо три метра в секунду половину восьмого вечера 32 два. офигеть да, есть Клаус, а отбеливый был. Фантастик. Клаус, как это, видишь, это тоже, тоже сам немножко в, в удивлении. Ну, над нами, правда, и облако такое характерное, но как, как бы я думал, что это все уже мертвое, разрушается. Ну, нет, видите, нет, продолжаем набирать. Невероятно, друзья. Это что-то невероятное. Это 8 час вечера. До 3,2 метра в секунду у нас соединителей был поток. Сейчас, конечно, его на радостях потерял немножечко, но мы набираем. Я не знаю, что ждет нас дальше. Ну, так, чувствую, как вчера до заката летать. Да, как же хорошо, как же хорошо. Я-то я-то... И на рад, в общем-то. И видите, у нас прямо около дома это счастье выросло. Нигде погоды больше нет. А здесь есть. Вот почему. Как вы думаете, это награда? За упорство? Или за упорность? Ну, вот, друзья. Видите, мы еще гуляем под облаками. Ни Никакой посадки речи быть не может. Клаус сказал, что мы пойдем на север еще. Куда на север? Зачем на север? Я не знаю. Ну вот он тут. Опять похоже какой-то поток нашел. Или щупает что-то. Да, поток нашел. И встаем в набор. Ох, лихонько мо. Ладно, били в волну повторять. Посмотрите, только вот буквально у нас есть облака какие-то вечерние, вот выстрелили. Больше нигде. Везде в остальных местах природа спать легла. И только вот у нас присутствует какой-то невнятный, непонятный поток с интенсивностью полтора метра в секунду, который продолжает вытаскивать меня и Клауса к облакам. Высота уже 2700 метров. Похоже, три мы наберем. И куда мы после этого пойдем, я не знаю. Клаус пошел на север дальше. Мы тоже выходим на север. Высота 2800 метров. Вот это вот называется шляпа на которой есть водопад плохо а мы идем вперед мы идем вперед еще не кончен наш полет половина восьмого О, нет, по даже часы работы 1923 вот такая вот погодка мы уже при луне летаем во всю скоро солнечный свет переключиться на лунный я чувствую что клал ночью сможет термики искать не знаю от чего от ядра земли какие-нибудь а -а -а. ну, в общем-то братцы это кайф как вы видите здесь облако облака тоже отработала сирус этот остался справа. а мы я так понимаю сейчас с клаусом прогуляемся на пикдевир еще время еще детское совсем рано еще так что почему будет родным доном? Да не думать на пик Ну ничего такого. Да, будем. Ну что ж. Подходит к пикдебюру. Видны вот тарелочки наших астрономов. Ну и, собственно, склон работает, облако есть. Я думаю, Клаус сейчас еще спокойненько наберет на пикдебюре. И вот туда еще пойдет погонять. Что-то меня так подсказывает. Может я, конечно, уже. Слишком сам смелости набрался, но. Во-первых, здесь есть явная энергия. То есть тут этот склон до позднего вечера работает. Сейчас попробуем проверим его. Я здесь висел бы закатан на этом склоне. С учениками. Ученики тачатся от того, что по такому склону летаешь. Но согласитесь, особенно в закатном солнце вид у него многообещающий. Ну и теклался стал спираль. Его ученик-двоечник. Обладает меньшим количеством высоты, поэтому спираль еще не встал, но встанет. Ну что ж, понеслась нелегкая. Как это? Прости, вселенная. Погнали. 8 часов 31 минута. Ой, 7 часов 31 минута. Мы набираем на пик дебюре. Клаус маньяк, да его ученик. Такой же отморозок. Надеюсь такой же. Но менее отмороженности не готов. Ну, кадры дня дополнительные. Так, скорость не продуплить. Вот сейчас как зажжем напоследок. Радость, усталость чувствуется. Честно говоря, контроля несколько меньше. Сейчас я скорость явно потерял. Я почувствовал ветру по всему глянула индикатор, да, было 110 было вместо 110, на которых я на такой высоте предпочитаю стоять, было 100 это мне не нравится я думаю, 110 ну что ж, мы покинули гостеприимный Пик дебюр. и Клаус, как я и предсказывал, повел вот туда вперед, к ближайшим облакам по ту сторону вот этой вилки Пикдебюрской западной чувствую, предстоит нам еще Тусовочка вот на этом склоне. Ну, что ж. Назывался учеником Клауса. Полезай, приключения. Эй! Две башенки, между которыми мы любим с Клаусом гонять, оказывается. Он, он любит, и я люблю. Это уже выяснилось. Вы ну, знаете, как классно проскочили. Выскочили на солнечную сторону вот этого хребта. Мы сейчас попробуем в облаке перед набрать. В принципе, можно и сейчас, не думая, направо и вдоль хребта туда дунуть, погулять сейчас все посмотрим чувствую а почему-то я почему-то я уже научился я хотя бы научился предсказывать как как клаус будет планировать дальнейший маньячный полет ну, вдоль этого склончика мы сейчас пройдемся вот туда по максимуму, вот нас еще и тут и тянет весело, вот по максимуму, сколько позволит высота долета под теми облаками, и потом домой пойдем. Личим. боевой рок-н-ролл. Здесь вот эту вот ложечку облизываем, и вот облака слева жирные, 100% работающие, потому что с долины как раз воздух. На западный склон накидывает. Здесь очень часто бывает вечером вот это долгий грающий облако висит. Эх, красиво. Сейчас такой вечерний просто полет релакс. Полет просто отдыхательный такой очень красивый. Сейчас еще вдоль склона пройдем, покажу вам склон. Ну, это очень интересно что-нибудь Несмотря на то, что у нас время без 28. Ух! Поворачиваем направо вдоль склончика. Дайте все жалко, что подсветочки нету. Вот, конечно, когда здесь подсвечивает таким солнышком, это все намного красивее смотрится. Но солнышка нет, зато есть энергия. он работает. Ну, Его прогуляемся еще нам. Набирать я не хочу. Сейчас покажу, где гнездятся самые жирные орлы. Вот здесь. И вот такие жирные. жирных орлов. А, нет, здесь не орлы, здесь птицы с большими клювами. Не знаю, как их описать вам получше. Ну, вот скала. Ага. -а -а. Слишком, что слишком уж я храбро к склону дунул ладно хорошо ну сейчас ты чего сейчас мы уже над склоном и сейчас вдоль этой всей конструкции мы опять шуруем в сторону гренобля гренобль вон там на горизонте не так давно ну давным давно мы там были в общем помните я говорил что альтернатива была можно было пойти а, это же меня Клаус фотографирует. Началось, друзья, началась вторая серия. Называется сфотографируй. А, все, еще, и все, все опять как вчера. Сейчас за мной будет Клаус гоняться. О, Где он только не с этой стороны? Нет, похоже не с этой стороны. Похоже, нас вот отсюда. Видите, нет? Я тоже его не вижу. О, кстати, какой красивый вид на закатное солнышко. Просто красотища. Да, немедленно мы уверенно потеем. Уж холодно. на самом деле замерзаю уже. Вот сейчас в тень вошли и все. Но чем дальше, тем не холоднее. Высоту мы, естественно, не теряем, мы этому по склону дойдем до самого конца склона. Впереди. Люблю я по этому склону гонять вечером. Так вот, когда мы были где-то вот в той точке, мы могли пойти вот этим склоном вот так. Я говорил, что Клаус не такой, что не пойдет до озера Серпансон, которое вот за крылом далеко там. Ой, блин, Клаус справа летит. А а бывает, да? Ага, я вижу Клауса Ладно, замереть и не дышать. Ну, вот так это все, друзья, выглядит. Вечер наступил, Клаус решил погонять юного падавана. Почему бы благородному дону не взять, и не погонять юного подавана. И совершенно не вижу никакой причины. Только юному подавану. Страшно. Клаус говорил к склону не прижиматься. Вот он. змей. летит. Между мной и склоном. Но вы наблюдаете все это счастье. Вот так, друзья, пойдешь к Клаусу в ученики. И он будет вас вечером гонять. Остерегайтесь. Подумайте трижды, надо ли вам такое счастье? Ну, я сразу говорю, что надо. Если вас Клаус скажет, идите ко мне в ученики, я просто вот сразу в, раб, в рабство продался бы сразу какой-нибудь, если брали. Вот, ну и без рабства, пока обходится. Ну, Клаус на фоне Луны летит. Луну, конечно, видно будет на экране плохо, но поверьте мне, что она есть. Да. Красавчик. маньяк развернулся Оп, и мы разворачиваемся в обратную сторону Окей, okay, okay, если вы думаете друзья что на этом все закончилось я более чем уверен что клаус сейчас долетит до нашей долины где там наберет высоту и мы еще на юг сходим а что? всего лишь без 10 8 солнце еще не село а, Летай не хочу. Сборы есть, энергия есть. Смотрите, какие уют, как уютно склончики смотрятся в закятном солнышке. Вот здесь как раз кончики, где партнерные красиво летают. А мы вдоль склона этого летим опять снова. Ну что ж, подходим опять к этому зубу, на котором гнездятся вот эти птицы с клювами. С большими клювами. Сейчас поднимемся к Клаусу. Вот как он красиво на фоне этой скалы летит. А -а -а. Вот это кадры. Да, достойно. Подражание. Красавчик. Очень красиво получилось. Отлично. Вот так мы по этому склончику и дальше. А, кайф. Поворачиваем, Клаус. Ну вот так. Оп. А, как мы тут шалим. Да, друзья, я сегодня думал, что обойдется без шалости. А нет, вчера шалили. Почему бы сегодня не пошалить? Тем более, что сегодня полет не менее эпичный. Вот так и мы и летаем. Ну и что, как вы думаете, что сделает Клаус? Ну, он поворачивает направо. Нравится то облако. А я поворачиваю так, чтобы с ним не столкнуться. Так, рысь его снимаю как я вам уже рассказывал друзья это уникальный склон на котором пасутся специальные горные козлы которые вот скачут вот внизу вы наблюдаете этот склон ужасный представьте по вот этим всем уступам скачут специально, О, чуть поближе, подлечу. Скачут специально обученные козлы специальными тренированными копытами я когда их вижу когда здесь летаю летом я удивляюсь вот что можно делать на таких скалах козлам и возможно они тем самым прячутся от хищников возможно вот сейчас вот как раз будет видите ответственные скалы внизу вот на таком уступе ты летишь и вдруг бац козел ну как вот так вот сначала думаешь мерещится тебя пикируешь на него а он какой там вьет тебя не боится вот так вот бывает друзья это была лекция о горных козлах во франции а клаус летит дальше я чувствую он сейчас будет шарить а что творит клаус посмотрите он пошел на мою любимую, любимую горку шарить вот вот сюда в дырочку между склонами вот питраван да все мы знаем что это наше любимое общее место Клон с одной стороны, и склон с другой стороны. Знаете, как кайфово шалить здесь. Ух! Я прям чувствую, что Клаус это сделает. Ну, родственная душа, родственную душу чует. Эх! Вот сейчас ракурс. И ракурс, и как, это, как я не знаю, как это эффект в кино называется. Но чувствую, что я его снял. Клаус, ты что, решил еще кружочек? И посмотрите, что творит. Прям вот наш человек. Ой, сейчас Клаусик, давай, пожестче. Это я тебя сейчас тут могу и. Ух, догнать Сейчас жестче поворачивал. И Клаус решил побольше радиусу. Ну вот, смотрите. Еще один проход с Клауса, Клауса сквозь дырочку. О, ну его ученика-двоечника. Оп! Эх! Опять этот эффект сейчас будет столько далековато от склона я его не могу поймать ладно я буду пытаться и клауса и склон Думаю, у меня достаточно широкие камеры и склон сейчас чем клаус Клаус какой-то вниз пошел далет пошел а я вам продолжу вот так доворачивать вокруг скалы оп В принципе можно было вдумать еще на пик дебюр там видите остатки энергии но похоже что мы пошли в сторону аэродрома. Окей, okay, Ура! эй! Okay, hey, hey! Да. Ну что, друзья, я это выдержал, я не сдался. Больше всего я боялся, я очень боялся, что я как это, степусь. Знаете, как, ну, вот переметаю, стану тупить, не смогу держаться нормально за учителем. Видите, я до конца держался. Пролетали мы 8 часов. И мы летим домой, на посадку. Э -э -э, великий день, великий день, великолепный. Э -э -э. Ну, как говорится, дом домом. Но Клаус не был бы Клаусом, если бы он еще одним глазком. Вот здесь по сходочку западному не пронесся. Я вот прям чулю, как он хочет это сделать. Сейчас у нас немножечко хочет. Я больше вам, друзья, просто поснимать красоту этого склона в закатном солнце. вот эти елочки все. Как они? Вот здесь, кстати, сосульки висят красивые бывает. Ну, пока это такое типа водопадики, передопадики. Местность крайне красивая, крайне позитивная. Видите, как я несу над елочками милая. В сторону дома. Клаус пошел чуть правее. Видите? Да... 40-й живот. Почти на горизонте. Как раз приземлился и закатик будет. Все-таки правильно, что на пик дебюр не пошли. Идите, друзья. Облачко, которая еще 5 минут назад выглядела прилично, стало неприлично выглядеть. Все. Распадается. Посмотрите, что... какая у Клауса чуйка, Как он сказал, все, закончено. рок рол закончен. Ай, молодца. Прямо по курсу аэродром, до него 10 километров. И как вы видите, друзья, засосали мы все. Вот как раз где Луна, вот вот тут вот, вот были облака, которых мы выбрались после того, как вот уже надаете сажу шли. Знаете, вот это все ленты облаков, вот она растаяла. Мы пить дебюли облако. Давайте я покажу вам. Тоже, в общем-то, видите, растаяло. Все. Атмосферу потушили. Потушили. Внизу вообще все уже в темноте какой-то. Солнышко так еще чуть-чуть над -чуть, горизонтом торчит. Вы сами понимаете, это ненадолго. Всю энергию мы взяли. Я наблюдаю, друзья, что ко мне приехал ученик. Значит, завтра снова летать. Стоит машина около дома. А значит, завтра. А снова на полеты. Здесь передыхло. Здесь перерыву красота. Ну, это же замечательно. Друзья, заходит клаус на посадку. Вот видно. Смотрите. Держу ее в кадре. Учитель в кадре. Ой-ой-ой! Ой -ой. Ну, теперь его ученик бестолковый пойдет на посадку оп или толковый я уж не знаю как ура сейчас попробуем настроить так камеру чтобы она в этот раз не упала чуть не снимала так ну что ж сейчас я в этот раз выпустил друзья у меня все получилось с первого раза Великий прогресс у нас наблюдается Так, проверяю воздушные тормоза Ох, как они Туго сегодня Работают Даже тормозят Выставляю ну, тормоза на полную Перевожу закрылок На лендинг И Максимально энергичный Видите, как у меня распушилось все на крыле Закрылок вниз Интерцепторы вверх Церлоботейн Виктора Даунвинг Лендинг Тосаус Погнали. Что нам тут раскорячиваться? Так, так, так, так. Высоты много просто. Так, красивый, конечно, получился вот такой заход. Афганский. Ну и так, я сейчас по максимум у меня снижение 7 метров в секунду сейчас. Потому что закрылок на лендинг. Одновременно с полностью выпущенными воздушными тормозами. Сейчас 6 метров в секунду. И начинаю радиус циркульта всегда могу убрать закрылок. ой нет, не, не закрылок, а тормоза. и тормоза. По радиусу приготовления. Люблю тренировать. После того, как летать начал на самолетах, люблю такой заход тренировать, потому что это позволяет оттачивать мастерство посадки без двигателя. Если вдруг у самолета откажет моторчик, можно... Раз, так. Ух, красивенько. И приземлиться без мотора. Жик, сейчас... И зашел идеально мне нравится я сейчас убрал воздушные тормоза чтобы по максимуму подтянуться поближе немножечко в торцу торсу полосы чтобы не скакать по кочкам ведь я сказал что ветер южный нам еще доехать потом до нашего концепта оп оп оп оп оп еще еще еще еще еще касаемо сейчас оп, оп что Я всегда говорю, что это холмин На самом деле, действительно, у нас холмистый аэродром Никто особо не ровнял никогда там, в общем-то, особо не нужно Поэтому я немножечко подпрыгивать могу на кочечках, но в целом Там проверяю, есть ли тормоза, а то а тормоза в то, не есть Есть, но не сильно. Ветер не дает мне Как мне придется Место, куда я должен был доехать, вот как видите, как далеко. Ужас. Ужас. Друзья, посмотрите, сколько стоит полет с Клаусом. Вот такую маленькую корзиночку. Клаус! <laughs> It's <belie> unbelievable! <laughs> Fantastic! First time in near the glacier. As, uh, Even better than yesterday. And yesterday was very good. Thank you. This is Eastern. One second. One second. Wow. Eastern time! Wow. Yeah, thank you very much! Fantastic! Thank you very much! You, bomba, fire. Hey! <laughs> See you tomorrow! <laughs>